Встречаю утром под холодным душем, а сам себе кричу «Проснись, сипой!» Чтобы душа не стала бить баклуши, обмен веществ и ее налад настрой. Под это тело, чипер или кофе, себе я в отражении говорю, не забывая, земляк, ты профи. И вот за это сам себя люблю. Надену я моднючие штибалеты, не меньше модные, также макентош. Куплю в Большой на Лебедя билеты И закадрю тебя ядреным вож. Ты не смотришь, что рожа Бандюкова И шрамами из она. Смотри в глазах волшебно Васильковых. Душа Карлсончика с моторчиком видна. Готов с тобой гулять по крышам, Торт лопать и глотать компот. Нажми на мою кнопку и услышишь, Как за спиною лопасть воздуха рвет. Я в миг тебе доставлю на богам и ты там и загоришь, и отдохнешь, и тещу называть я буду мамой. Куль замуж за колсончика пойдешь. В колсонии с тобой нас обвенчают. Живят тебе такой же вертолет. И будет по утрам варенье к чаю. И наша жизнь так сказочно пройдет. Колсончиков с, с тобою нарожаем, чтоб деррилась с тобою. В чудеса, в жирляндии еще мы побываем, а она же меж на небесах. Ну вот и все, и мы шагнули с корыши. Такой взрослым вам не объяснишь. С любимой моей все выше, выше. Не плачь, вернемся мы к тебе еще, малыш.